Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом Мегапрофит. Встал на предстарт тариф без забот. Значит и вход в этот тариф всего друзья 50 рублей. Регистрация в проекте. Непростейшая. Здесь ваш пригласитель. Прописывайте имя, email, логин, пароль, повтор пароля. Кликайте «Зарегистрироваться». Я уже есть в проекте. Вход по логину и паролю. Разгадываем капчу. Войти. Сейчас я вам все Покажу. Так как я есть в проекте и уже зарабатываю, у меня на балансе 80 рублей и мне пополнять как бы и не надо. Значит, сразу идем. Здесь главное помощь, обучающие видео, вебинары финансы. Это сейчас. И вот тариф без забот. Старт проекта будет 1 декабря в 12.00 по... Дайте регистрации, активация мест. Понимаем это. Значит, идете сразу в настройки. Это для тех, кто не знает. Можно установить аватар, прописывайте свои данные. Значит, здесь вы будет кошелек для выплат. Обязательно прописать кошелек Пайер, так как он работает с пайером. И сохраняете поменять кошелек только через админа ну, смена пароля значит далее что финансы как я уже сказала вход всего 50 рублей и пополнить баланс кликаете и пополняйте баланс вводите сумму 50 рублей Pair у вас уже будет прописан, пополните. И у вас автоматически перебросит на Pair кошелек. Ну и там уже по стандарту. На, здесь, так как я есть в этом проекте, уже идут тут статистика начислений. Значит, пополнили баланс. Идем. Система «Без забот». И теперь самое интересное, друзья. Здесь показана матрица маркетинг. Значит, каждое место в системе без забот принесет вам до 8 миллионов 769 тысяч 855 рублей чистой прибыли. Неплохо. Далее тут идут, как бы, клоны в разные матрицы. И раз в 5 дней с баланса для вывода списывается абонентская плата 50 рублей. Ничего вносить не надо. У вас все автоматом будет это списываться. И что у нас здесь значит? Вход 50 рублей, по 5 рублей кураторам трех уровней и 5 рублей проекту. Значит, 30 рублей с каждого партнера. Первый партнер на вывод 10 рублей. Так, в копилку для перехода 20 рублей. Второй партнер в копилку для перехода 30 рублей. И третий партнер в копилку для перехода также 30 рублей. Но у меня уже есть как бы, да, я уже говорила, на балансе денежка. Мне уже и пополнять как бы и не надо. Значит, и сразу же я буду активировать, чтобы мне, я активирую и все. Так как расстановка мест по дате регистрации услышите меня значит активация системы без забот с какого баланса платить для вывода кликаем для оплаты. у меня по умолчанию стоит для вывода и я активирую кликаю активировать и все По желанию можете покупать клонов но это как я уже сказала по желанию без забот стартует 1 -го, 12 -го, 22 -го года в 12 минут по москве вот вот я пошла здесь как бы прямой эфир идет это все можно посмотреть так и что у нас так, отчет до первой абонентской платы начнется после старта. Ничего не надо платить абонентскую плату. Это все будет автоматически списываться. Все, зашли на 50 рублей, пополнились, активировали тариф и приспокойно ждем старт. Значит, здесь лотерея. Но эти тарифы нам не надо. В вкладочка рефералы находится наша партнерская ссылочка. Так, значит, ваши рефералы, первый уровень, второй, третий. Далее что? Во вкладочке баннеры, различные баннера. На любой вкус Увидим, да, сколько их здесь. 728 на 90, 300 на 250, 200 на 300, 160 на 600 и 125 на 125. Ну и самый ходовой вот этот вот 468 на 60. Можно ссылочку скопировать, можно... Вот она сразу готова, ссылочка на каждый баннер. Что еще здесь? Новости. Также можно все это почитать. Ну, в принципе, все интуитивно понятно и просто. Ну и выход. Есть группа ВКонтакте, чат ВКонтакте, вот в самом внизу, в левом углу. И чат в Телеграм. Пожалуйста, кликайте и присоединяйтесь. Там вся информация. Проект от проверенного честного админа, друзья. Админ, как бы у него проекты все работают годами и летами. В общем, не стыдно приглашать в такой проект партнеров. Так что берем реферальную ссылочку, регистрируемся, пополняем активацию, реферальную ссылочку берем и приглашаем партнеров. 50 рублей – это, конечно, ничто. Это сущие копейки. Ну а доход – ого Ну, в принципе, и на этом все. Заходим, регистрируемся и ждем старта. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч.